Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Льва, Львы и львицы. Сегодня мы будем с вами готовить прогноз на период движения Венеры по вашему символическому дому карьеры. Вот, можно сказать, это будет происходить 14 апреля по 8 мая, и страстную азартную Венеру в Овне заменит чувственная гармоничная Венера в Тельце. Приходит время наслаждаться всеми прекрасными вещами, вкусная еда, приятные напитки, комфортная обстановка и, конечно, конечно же, красивые люди. Непосредственно, я думаю, ближайшие где-то 2-3 недели многие из вас уже успели хорошо отдохнуть, может быть, даже многие съездили куда-то за границу, поскольку ваша основная активность была направлена на 9-й дом, связанный с границей, с любыми там, партнерскими какими-то соглашениями из дальних стран. И это также могла быть еще какая-то философская, может быть, обновление философской системы, обновление что-то вашего мировоззрения, может быть, кто-то решил куда-то там поступить еще на высшее образование или начал сам преподавать. Но в любом случае время передышки прошло, и теперь снова, снова вы запрягаетесь, снова вы настроены на работу. С, ну а теперь что же э, кого из вас когда ожидает с 17 по 27 апреля обратите внимание происходит очень интересное событие когда венера идет на соединение с ураном уран это планета неожиданности венера любовь то есть совмещаясь вместе она как правило дает Какие-то новые спонтанные неожиданные знакомства, какие-то новые неожиданные финансовые поступления. Пик этого аспекта придется на период с 22 по 24 апреля. Вот эта Венера с Ураном будет здесь у вас находиться, будет двигаться по вашей самой высшей точке гороскопа. Особенно в большей степени это коснется события, может коснется Львов, которые родились в период с 31 июля по 8 Августа. Вот, запомните, кто входит в эти даты, кто рожден в эту дату, вам, вероятнее всего, повезет больше всех. С 19 апреля Меркурий переместится в телец. Сейчас он еще у вас до 19 будет немножко в зоне все-таки разъездов находиться. А с 19 большинство из вас полностью включится в рабочие процессы. Что еще интересного? Также у вас в ближайшие 2-3 недели последние, вероятнее всего, было очень много дружеского общения, контактов, перемещения. Эта ситуация еще может продолжаться до 23 апреля, когда вы можете смело обращаться к своим друзьям много там, с ними общаться, перед, решать какие-то совместные вопросы. А после 23 числа вы знаете, как-то немножечко уйдете в себя и больше будете доверять своей собственной интуиции и своим собственным решениям. С 21 по 28 апреля Венера будет образовывать квадрат к Сатурну. Но все бы ничего. Но Сатурн находится в вашем символическом доме партнерства. И вы знаете, этот аспект непростой прост, не для тех супружеских пар, чьи отношения сложились давно, ну и были до сих пор достаточно крепкими и стабильными. Ну, возможно, некоторое охлаждение. По возможности остерегайтесь каких-то решений, конфликтных ситуаций и уходите от серьезных вопросов. Перенесите их на другое время. 23 апреля... Марс переместится в 12 дом, да, я уже говорила об этом, и ваша активность, она будет больше как-то связана с скрытой вашей деятельностью, может быть, кому-то захочется повеселиться, развлечься вдали от других и особо сильно не афишировать это. С 29 апреля по 4 мая будет Аспект действовать между Венерой и Нептуном. Нептун находится в вашей зоне чужих денег, дом секса. И ну, я думаю, что здесь не столько секс. Здесь, наверное, все-таки будет удачная ситуация с 29 апреля по 4 мая для получения каких-то крупных финансовых выигрышей. Потому что здесь непосредственно идет аспект, связанный с вашей прямой деятельностью, с карьерой. Ну, вполне возможно, это будет период когда вы можете получить какие-то очень хорошие деньги, финансовые вознаграждения. И ну, я бы сказала, что без каких-либо особых напрягов. Хотя здесь еще и будет ситуация, когда что-то вас может искушать. Искушение финансами. С 3 по 8 мая. С 3 по 8 мая. Будет действовать аспект от Венеры к Плутону. Для вас Плутон находится в... Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, дом работы. Но опять же, я бы сказала так, что у вас период по работе активизируется, начиная с 29 апреля. Именно он будет благоприятен в материальном плане. Вот какие либо начинания старать. Хотя там уже больше праздников, там и Пасха, и Майские. Ну, посмотрите. Может быть, к этому времени уже просто все созреет для того, чтобы уже просто сидели и получали то, что вам то что, то, что заслужили, то, что заработали в общем-то месяц время, время приятных материальных поступлений с конца апреля также с 4 мая переходит Меркурий в знак Близнеца и снова активизируется ваша дружеская сфера снова появится желание с кем-то встретиться, с друзьями поехать в компанию, где-то отдохнуть приятно провести Совместно праздники. Ну а теперь посмотрим, что вам подскажет второ на период с 14 апреля по 8 мая. что Как будут видеть окружающие представители, знака зодиака Лев. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей ⁇ это человек, который не совсем понимает, куда он двигается, что ему нужно делать. Человек, который, может быть, находится, ну, который не видит возможности. Вот так, знаете, глаза закрыты, почему-то не видеть. Интересно, а с чем это может быть связано? Дом, семья, много разговоров. Ну, я думаю, что это, знаете, как ситуация может быть связана с тем, что в некоторой степени, может быть, как-то распыли на ваше внимание, на несколько разных объектов. Наверное, есть смысл сосредоточиться на чем-то одном. Хорошо, а как будет выглядеть материальная сфера для представителей знака Зодиака Лев? Шестерка. Влюбленные. Ну, это вполне гармонично. То есть есть ситуация даже, может быть, выбора. Здесь есть помощь близких лиц. Вы не одни в своей добыче финансов. И ситуация для вас очень даже благоприятная. Тем более здесь еще уточняющая карта, семерочка Пентаклей. Она говорит об ожидании. То есть вы свои денежки получите. Переживать не о чем. Хорошо, давайте спросим, что ожидает устойчивые сложившиеся пары в союзах? Устойчивые союзы, что ожидает вас? Давайте посмотрим. 10 Пентаклей, здесь все стабильно. То, что у вас построено, это уже не разрушить. Что касается львов, которых... Интересуют любовные взаимоотношения, развитие, любовные дела. Что ожидает любовь и львиц в любви на период 14 апреля по 8 число. Здесь девятка посохов. Смотрите, здесь каждый может преследовать свои интересы прежде всего. И может быть ситуация, когда один из партнеров закрывается. Закрывается и обороняется. Нет доверия. Ну, давайте уточним. Тройка кубков. Кубки – это разговор о том, чтобы погулять, приятно провести время беззаботно, без каких-либо. Ну и плюс еще и девятка кубков я уточняю, то есть без каких-либо обязательств, просто приятное времяпровождение. Почему кто-то закрывается, не знаю, почему закрывается, тяжело. Почему-то есть тяжесть. Тяжесть иллюзии. Но я подозреваю, что, возможно, кто-то из двоих слишком сильно привязан к другому человеку. И, может быть, не до конца ему доверяет. Здесь еще фигурирует карта мужчины. Вот на стихии рыбак скорпион Может быть, просто кто-то моросит голову. Может быть, кто-то относится к вам... Слишком легко, а вам хотелось бы, чтобы это было более серьезно и ответственно. Хорошо, давайте посмотрим, что ожидает в делах карьерных представителей знака Зодиака. Лев, Тройка, Императрица. То есть, если вы женщина, то вы хозяйка, если вы мужчина, то ваша карьера может зависеть от такой женщины. Но, в принципе, говорит об очень сильном, крепком положении, об устойчивом положении, о процветании, и абсолютно нет никаких поводов для беспокойств. Каким будет здоровьем представителей знака Зодиака Лев? тройка мечей здесь есть переживания какие-то опасения может быть связано с нервной системой или сердцем это сердечная чакра троечка мечей переживания по сердцу обратите внимание у кого то у кого есть какие-то нарушения по сердечному ритму и и что еще основной совет для представителей знака зодиака лев на период 14 апреля по 8 мая давайте посмотрим Восьмерочка посохов – это скорость, это движение, это не сидеть на месте, это делать свой выбор. Эта ситуация также связана с тем, что времени не ждет, нужно двигаться, двигаться очень быстро. Еще здесь есть указание на 8. 8. И смотрите, я уточняю, почему-то интересно. Снова отшельник. Сегодня очень часто отшельники выпадают. Это может быть указание на то, чтобы двигаться внутрь себя, э, искать ответы внутри себя, искать э, внутреннего озарения, надеяться на внутреннее озарение, надеяться на свою собственную интуицию, больше надеяться на самого себя, чем на других. Ну и также указание на то, что может быть есть смысл где-то там в чем-то отказать себе в каких-то излишествах в ближайшем периоде. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз он был для вас полезен. Напоминаю о том, что я составляю прогнозы в зависимости от количества лайков, комментариев. И надеюсь, что ваша активность будет расти. И до встречи в следующих периодах.